там храпит на всю Ивановскую? Эй, идиот! Хорошо. бать храпеть. И убирать свою Что лесу, вы? дурацкую. Да, эм. Как Ирина. тебе Душечка, спится Не храпить. Классно, спица. Ну, не Помоги. Ну, тут делает. А, да ну, сад... пойдемте. Давайте... кушать за столик. Ну, за, давайте, диван. Давайте, давайте. Да, за диван пойдемте. Так, так, так, так, так. Опа м эм, у меня сами решила перекусить да че о ужас у нас торт, тор, тортики закончились. у тортик а. один из этих его сломал ешьте, ешьте, ешьте морковку это полезно и мне морковку а, морковку Твоя лиса побежала, вон она. Я пойду, я что беги, беги, придешь беги, лиса. Что ты тут делаешь, что Лисичка! Тут летающее создание, всё. похоже на... Мы ее спугнули. Пашенька, всё, Пашенька, давай за мной. Там Паша, пойдём. Трикс, какого фига ты здесь делаешь, а? Я я знаю, не знаю, ребята, как сын, а я. Это кто был? Паш, пойдем. Да. Тебя не смущает то, что тут здесь Молодец, живут люди, Паша. и тут супергерой нет? Подпипаш, вот пойдем. Вс ⁇ Я пошел. Чем мне с голосом? Ну, ладно. не будем... Пойдем, блядь, блядь. Пойдем, блядь, блядь. Пойдем, я тут посижу для костра. Семь а, теплых. Щелкаю. Что Хотел в центр сесть. Я вижу тебя. Помыкись. Смертельный фокус. Как теперь? А, а чё? Так. А тут да. твоя лиса прибежала. Нет, мы ее на костер, мы ее на костер. кто ел лисячину? Да кто-то морет, даже отсюда вас слышно. бедные леса Что Что У завладелец за влад... за без стыжей? Успокойся, успокойся, Ребят, Ой, я... я не поднялся, сейчас подниму. Ребят, Пашу. Пашу Ребят давайте возле костра посидим. Да, давайте возле да. костра. Теперь нет костра. А теперь поджи... Знаете, как кого длинность нет? вот так брали, поджигали. поджигали. Давайте, давай, давай. Ой, это это это это такой крутой. Запись. Запись. Запись. Запись. Запись. Запись. Запись. -т -т Мы просто ходим. Ладно, я, я... в свой СМС-суперзлодей. Это... Это... Это... Это... Это... Так. Разберемся Простите, с тобой суперзлодеем мистер и быстренько Малыш, расправимся. Мистер, я приезжаю мистер... сюда. Ирина, все ай яй на меня, да? О, привет, Бражник. Я не удивлен, то, что ты здесь. Как ты возродился, я не понял. Поэт... Слушай, да. На давайте. <сорчание> Что за идиота? А не злодей. Дебилизм какой-то. Получай. Получай. Получай. Посади. Получай. Почти корабас. Сейчас, Сейчас попробуй попытку На. и. Есть! Готово. Не идите за домом, и то Харапас прибьёт вас, то биян. Что? А что там? Может вы жжём? Прекрасная идея. Отойдите, дайте я его притяну. Давайте. Затупаем. же сказали, отойди ты, блин. Отойди, отойди. Давай, Виспери, ой. Давай, загоняйте его. А я его нет, притяну. Нет, тут и забор. Все. А, Все. Да, нет. Он, нет. он, он выпрыгнул. Как ты? Это он на меня атрибут. Ну, да, отойди. Ударь его Карапас. он будет на тебя. Есть. Убивает. Вот Все, не трогайся, не трогайся, не трогайся. Быстрее, Быстрее, şey, да. referring... uh -huh. Быстрее. Попался. Есть, а, Стой. О. А. Нет, стой. Нет, стой. К тебе никак. О, нет, уйди, я могу через Уйди. уйди. уйди. Мне-то помоги, так я, блин. Ничего страшного. Встаньте в эту щель, Бей. я, вас затяну. Мистер Бар, я а? вас затяну. Встань в эту щель. Бегай, срочно давай. в эту щель. Давай. Встань в эту щель. Стой. Давай. О! Опа. Так, спокойно, только у меня супер мало, хп мало, мало... Супер, супер шанс. Сейчас мы секунду подрываем типа, Есть! Попалась. Есть! Убирай щит. Снимаю да. панциры. Убирай щит. Мистер Бак прием, вроде прибрали. Чудесный. Тоже не везде. Чудесный. Мистер Ой. Бак да, мне тоже. Молодцы. Хорошего Молодцы. вам отдыха. Я полетел в да, город. Да, хочу делать с этими талисманами? Ладно, фигня какая-то. Ладно, отдыхайте, герои. А, я... а мне надо будет лететь сейчас. Ладно, положи вот сюда. Я защищаю тот там? город. Угу. Ладно, надо выйти порой. Может, мне следующий... да. может быть да. а так. Ой, именно в тот момент, когда О, мы будем ходить вот тут. Браздник, вроде бы, наверное, я, я поду на вход. И они уже это потом. Ладно, все по... По, своим... по своим комнатам. Так, нет, я не пойду в свою нет. комнату, я... Бразика нету. Я пойду прогуляюсь. Мне тоже надо прогуляться но... Она... О! Там лодка пойду искупнусь Пошли типа плав. Да, мы приехали да. для чего, вот вы плаваете Да, а почему тут одна лодка? Ну, значит уплыли люди другие а нету. Ну, нету А как, это... почти, почти никого не Все что-ли? Ну, ну все как были какой еще катамаран, алё? на использовать этот смартфон. Что? У это слишком ты Дорогие супергерои, я, знаете, что Я использую силу, которую я в Следующий. Я подумаю свой план, да, чтобы не меня не было беденчатого. Да ла по горизонту нет. Странно, это было меня нет, кажется. Да, Если есть... возможно, я уже классно. Надо У меня есть вариант. Летаю Баб бабочки, на мамочки, бабочки, бабочки. Защ... Это, наверное, какой-то. Тут оп, так оп, все оп. чисто. Ой не надо убивать. Фирамзибак. Привет. Фирамзибак. О, профессор, Бобик, профессор Бобик, Да. Что? Это, кстати, а что и. где ну. кстати, могут посадить, Не поверите. Я там прохожу, а там видите, кто прыгает? Кто-то прыгает. Да. Так, надеюсь, Мир, ты не знает, ты что-то охрана. Что, реально? Да, ей повезло, что я не видел, кто это был. Ох, реально повезло. Пойду Адриану еще расскажу. Ну, если он дома. Класс. Ладно, надо Сейчас возвращаться. Не знаю. А чё? Не, никуда. Да. Ну, я только сейчас заметил, профессор Бублик. Да чё? Ты Ты что говорил? А я все ну, дела. Да. Идем, идем, нананананан. -на. А что? Вот. Профессор, профессор Бубик заговорил. Это надо отпраздновать. Что-то друзья уже покупались, наверное. Адриан, Адриан, да. знаешь, кого я там видел? На кафе на дереве. Адриану Инбис. Ра, а я уже не И удивлю. Она там дотрансформировалась, ей повезло, что я не видел, кто там. Так. Так, я понял, Здесь никто делаешь, не я. заметит, конечно. Блоки, так, ничего не ворую, а благородно беру. И она мне еще и сейчас смс присылает, Заткнись". Сама, Я тут не важно, где я побывал. Просто побывал. Будем поливать. Тут будут расти ягодки. Ягодки да, на отдыхе ладно. не помешают. Привет. Здесь мы вот так а, заменим. Знаешь, я mm. Ну я еще я вот тут под деревом посадим. Я да. нас, походу, О, будешь чернику, кстати, это ягоды да. эти. Да. Так, вот, меня, Мне вот а еще там, кстати, место? вон там, это отдельный остров. А в той стороне... Вон в том, ну, то в остров но я не а мама, заповедник, который охраняется. Это... Туда нельзя, это... туда нельзя. Бобик заговорил. Я не знаю, давно. Открылся, Мат, Мат, селях, да. Слушай, два... Вот, вселяйся, да. Заповедник. Туда нельзя, он очень О, привет. Я Кстати, это пражник. Вот. Тебе дать лодку, чтобы ты там чух-чух уехал отсюда? заповедник тебя будут там охранять ты редкий, да. вымерший, на, э, на этапе вымирания да. Мотельки, кто был в моей комнате а, кстати, это да там... вон? вон с нашей хаты я щас чихну, и ты вылетишь отсюда. Брат. Не знаю, мама, э. что, тут что это я была. Офигевши. Ч у нас Ой, что это? Нет, я не знаю. Я же правда, я не Пошли вон! Пошли вон! Я не вас не знаю! Пошли вон! Ты что-то была! Пошли. Ай! Ай! Ты чё? Пошли! Ай, ай. Эх, пошли. Не заходите, уйдите. Что ты хотел? Время, ну. Чтобы всякие ушли. Что, Ушел, что-то. я тебя не знаю. А. Я тебя не знаю. А ты, знаешь, такую коробочку с собой брал? А что мне нужно так ты, интересно? Не да, да. Конечно, куда без а нее хрынтили хрен да. Нельзя нет, не ее оставлять. Ее, афе, не... Супергерои. Супергерои. Я майора. Я Юра. Вы... Май Юра Инвис. Да, майора. Офигевший, я что пришел. ли? Ну нет, ладно, вообще пофиг нет. на тебя. Мы приехали отдыхать. Меня а ты там в каком-то мебе. А он просто да посидел я... и отдохнем.